Маска э, пополнит коллекцию, либо пойдет кому-то на подарок. Гляньте, какая, как вам. Нужно оставить им залог два злотых. Два злотых. Блин, у меня злотых вообще нет. Так, как же это придумать? Привет! Я приехал в Гданьск. Здесь, короче, очень красивые дома. Действительно, есть на что посмотреть. В этом видеоролике постараюсь вам показать достопримечательности, основные какие-то моменты Гданьска, куда стоит сходить, что посетить, музей. Вот сейчас как раз направляюсь я в музей Второй мировой войны. Очень много мне посоветовала именно этот музей, так что постараюсь вам что-нибудь записать о нем, показать какие-то интересные моменты. Людей много, хоть сейчас погода не очень, довольно прохладно и дождило вчера целый день, дождь был. Но туристов много, люди отдыхают, короче, им довольно, довольно клево, ребята здесь. Смотрите, какая... вот на главную улицу даньска Вот такие киоски с янтарем. По всей-по всей, по всей аллейке uh, yes, находятся. Можно выбрать себе что-нибудь прикольное. А вот цена 250. Ага, uh окей, -huh. uh -huh, okay. 250. Я могу продать за 220. Круто. Это сертификат амбер, с Ух ты ж, Вот так можно пройтись вдоль набережной. Такой вот канал. Здесь, собственно, плавают как совсем маленькие такие вот Сейчас, видите, так и побольше Судно Есть экскурсионные В э, которых рассказывают Ну, достопримечательностях Историю Даньска Вот город поделен на два Формата, можно взять экскурсию По старому городу э, И по центру города Так, вот вдоль набережной Какой-то небольшой магазинчик С антиквариатом написано Ну, скорее всего, здесь только книги <мешивание> <соцентричные> <Ух> ты, <о. соцентричные> Ребята, смотрите, что я прикупил в антикварном магазине. Это реально очень прикольная такая маска.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 вот такие handmade из дерева зашел так и написал но искал сразу не африканские маски потому что у меня маска точно не африканская а какие-то ну, другого производства да, другого происхождения потому что визуально да видно что отличается стиль и довольно дорогие цены масок маски есть разные и подороже и подешевле ну есть прям очень красивые кстати в основном, я думаю, это все резьба, вот и прямо по 300 долларов, и по 100 долларов, и какие-то более-более как бы, крутые, навороченные. Ну, то есть, вполне вероятно, видите, мы можем посмотреть даже обратную сторону, она очень-очень похожа, совпадает да, по стилистике, по оформлению, конкретно с моей маской. Так что, вполне вероятно, что такие маски довольно дорого ценятся, и есть коллекционеры, которые покупают, собирают я брал для себя потому что она понравилась довольно интересная была вот ну, цены как видите на ebay довольно довольно разный вот видите, обратная сторона видно что это дерево и хрезалось. вот такая вот такая вот масочка у меня Вот ну, так прибывает опал Или как он называется сзади видите такое вот колесо обозрения и разводной мост Давайте посмотрим. Я так понял он. А, люди ждут ждут посадки mm -hmm. на собственно. Или просто моста ждут, когда мост кроется. Такой еще корабль. Корабль довольно быстро, кстати, едет, плывет, да, mm -hmm. едет по воде. Блядь. Да. Даром mm -hmm. мост развели, потому что, что он очень высокий. Корабль. Просто, вот скажу вот там вот вдалеке это вот музей э, второй мировой войны сейчас туда я отправляюсь Единственное, что э, не наменял я себе местные валюты, золотых. Э, после того, что у меня было, отдал за маску. Ну, у меня есть карточка Монобанка, надеюсь, можно будет заплатить картой. Так что, ребят, э, вообще очень советую Монобанк. Кто не зарегистрировался, обязательно регистрируйтесь, получите 50 гривен на, на счет. Вот бонусный от меня, который можно потратить э, абсолютно реальные деньги. И вообще в поездке рекомендую брать с собой карты. Почему? Потому что когда вы приезжаете например, в страну и не успели зайти в обменку, не успели, например, что-то поменять, потому что не во всех странах Европы евро ходит. Да, у каждой страны там есть свои особенности, свои деньги. Вот Прага кроны, здесь лоты. То есть и если вдруг вы с пересадкой или еще что-то, просто-напросто у вас не будет валюты, а карточки вы платите, и у вас автоматически конвертируется по курсу Mastercard. Курс, кстати, иногда даже лучше, чем вы можете найти у себя в стране там, или здесь в обменках. Так что довольно удобно. Вот такие еще автобусы ездят туристические, на которые можно брать билеты. И как он работает. Ты берешь на весь день, и потом просто-напросто можешь путешествовать, ездить на этом автобусе и смотреть достопримечательности тебя воз по городу подойти ближе вообще гляньте как такое вот бетонно-металлическое стеклянное здание mm. A, в принципе оно даже немножко просматривается хотя да экспозиции внутри A, не видно что за экспозиции так где понять где главный вход у нас а, наверное, такие здесь. Все, сейчас зайдем, узнаем, можно ли платить там карточкой. Гляньте, какие ступеньки. У нас сейчас в Харькове тоже сделали такие. Э, Ману такую вот лесенку, где можно сидеть и тусить. Как, как в Европе, как говорится. Вот, заходим в музей. Гляньте, какие дорожки специальные. Первый раз вижу, чтобы кассы были на минус третьем этаже. Что-то новенькое совсем не Нужно дождаться этого лифта Либо пойти пешком Что мы выберем Конечно лифт Да нет, я пошутил Никакой не лифт, а пойдем пешком Чтобы показать и посмотреть Что тут есть Такое интересное. Так, На самом деле я не проверял, есть ли тут Wi-Fi Но мне сказали, что можно заплатить Картой Это великолепно так, ну что, смотрите, какой у нас спуск. Какие-то бюсты стоят разных деятелей. Склеп музеем, это магазин. Ребята, да ладно, ты не говорите, что это очередь за очередь билетами. О да, мы быстро прошли, вот несколько человек работает и мы распределяемся равномерно по всем всем, всем менеджерам, так что новости а okay. uh, uh, okay. price а нормал тикет? can you pay by card? Yes, oh, I'll go right. to uh, last Station, Okay, thank you так. У нас на 23, 23 стоял вход в музей и 5 злотых я взял аудиогид. Есть на русском языке, на немецком, на английском. То есть можно взять то, что нужно. Гляньте, какая красота. и <говорот> Короче, взял я, э, взял я аудиогид. Короче, сразу девочки такие мне говорят. Я на английском подошел, спросил. Они говорят, вам на русском языке включить. А я говорю, да. Короче, они как-то э, все поняли. Так, попросили рюкзак оставить в камере хранения, чтобы не носить его с собой. Так, надо подумать, как это сделать. Потому что ключей я не наблюдаю, чтобы они висели. А, наверное, потому что они либо... Либо... А, вот и есть. Один ключик есть. Сейчас оставим. Короче, чтобы оставить свои вещи в этой штуке, нужно оставить им залог два злотых. Два злотых. Блин, у меня злотых вообще нет. Mm -hmm. Так, как же это придумать? Так, выход из ситуации есть. Можно попросить в гардеробе жетон для того, чтобы оставить в камере. Вот такой вот, вот, такой вот жетон. Собственно, медали для использования... В непосредственно в этих камерах хранения ну нужно его вернуть просили, пожалуйста, вернуть так, ну что, погнали Смотри. опа что он на месте победа все, с рюкзаком точно не пускают девочки сказали, рюкзак обязательно оставлять Здесь приходит сразу аудиогид, такой вот я взял на русском языке, нормально рассказывают и автоматически включается и приглашают сразу зайти в зал, в котором рассказывается про Первую мировую войну и почему, собственно, это все начало происходить. можно сказать, отлично работает аудиогид. То есть ты подходишь к экспозиции, он автоматически включается и довольно подробно и доступно объясняет. Очень круто. И что-то у нас не всегда это все в автоматическом режиме работает. Нужно там выбирать, настраивать и так далее. Вот, например, как в Праге мы были и там просто-напросто невозможно было смотреть экспозиции, потому что не было было находить их. ФИАД-58 Болива, который был произведен во время управления Беникта Муссолини и, и, и был автомобилем для народа. игрушки со свастиками. Елки-палки, я такого еще не видел. Конечно, у вот такая вот реконструированная улица польского города. Вот так выглядели до войны улицы в Польше. немецкая игрушка, найденная была в Польше во время войны, после войны. Немецкий мотоцикл, который использовался в разведывательных целях и использовался также в Германии для ведения каких-то наземных операций. очень крутой, действительно много интерактивного всего, как вы видели, много всяких крутых штук, сделано удобно на разных языках, и все работает. Вот это современный музей, которые должны быть вообще, мне кажется, везде, да? Так что приезжайте в Гданьск, посещайте этот музей, действительно стоит потратить свои два часа времени на такую интересную вот экспозицию. Вот давайте я вам сейчас его еще раз покажу, как он выглядит. Вообще крутота! Входные археологии, гляньте, какие разные-разные тут шатры с какими-то прикольными тут и книги могут быть, еще что-то, выставка, демонстрация разных, например, оружий, луков. Ну, довольно интересно и креативно. Здесь сосиски жарят довольно так прикольно на свежем воздухе солнечная погода а вот а даже отдельные шатры есть сейчас посмотрю какие тут еще вы уже правда заканчивается и уже все собираются но это очень похоже на да литье литье сейчас покажу Делают стекло. Смотрите, какое стекло. Но... какие стеклянные отливают. Так, а это какая-то, ну, видимо, курган. Собственно, как проводятся раскопки, было показано, как, как правильно. И вон, кстати, очень похоже на...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 He was very patient. более какую-то туристическую улочку. Здесь такие довольно старые дома. Ой, это что-то такое антикварное, выглядит очень круто. Какая-то антикварная. Антикварный магазин. Слушайте, надо ну, заскочить сюда. Ой, и не только магазин антикварный. Вот такие маленькие шахматки. Прикольно. Это ну, все, конечно, похоже больше на сувенирные маски. То есть такой магазин сувенирный магазин. Одно из заведений то что вот мы планировали сходить клуб называется бункер выглядит он конечно прошело со стороны реально сейчас интересно посмотреть что там внутри он как бункер или нет В бункер в городе тишина спокойствие обменки работают через одну вот то есть не все работают магазины работают точно очень очень выборочно только основные там несколько которые сетевые а так, а так, а так очень слабо открыты магазины работают, то есть, а так очень слабо магазины. Да, ну что, какой-то прикольный домик такой стильный. Вот и центр города там начинается. Сейчас пойдем сюда вперед. И думаю, стоит это перекусить.